Опять-таки, как и с дураком, дурак – это не глупый человек, так же это и с воином. Воин – это не мясник, это не убийца. Это защитник, тот, кто сражается. Войн, воин, Мне кажется, воин – это вообще как бы тот, кто сражается за что-то светлое, за что-то высшее. Просто у него инструмент – это меч, вот, это воин. У него такой инструмент, у дурака у него другой инструмент. Я могу вам сказать э, по себе, когда у меня активизировался внутренний воин, что для меня явилось совершенной неожиданностью, но когда шут активизировался, это еще более-менее было предсказуемо. Я всегда любил шутить, и в классе был таким шутником часто, то когда воин у меня активизировался, это было совсем неожиданно для меня. Я не служил в армии чисто по принципиальным соображениям, мне не нравится эта структура. Не могли, не ну вот судьба так повернулась, что не забрали. Вот. Я не, не люблю убийства там ни в каком виде, не заглядывался боевиками, то есть ничего не предвещал вообще. Ничего не предвещал. Не был друченом никогда и тому подобное. И вдруг у меня активизировался вот этот воин. И когда я шагнул через порог вот этой десятой ступени, о которой мы так долго говорим, и у меня активизировался воин, я воевал, реально воевал, против тех сил, которые меня держали сзади. Это я чувствовал. Я чувствовал, что у меня как натянуты жгуты, которые тянут меня назад. Вот есть люди, которые не хотят вперед идти, и они отказываются от зола. А я не то, что хотел вперед, я готов все было отдать, чтобы идти вперед. Но меня страшно тянуло. Очень большие связи, очень сильные связи были. И они были энергетические, я их чувствовал, и они были на повседневности, они были очень жесткие. Просто так не оборвешь. И я когда шел, я реально воевал за то, чтобы у меня вот эти связи оторвались. Это, был, это проснулся дух воина во мне. И он сопровождал меня несколько месяцев до тех пор, пока в нем не отпала всякая необходимость. У ну, каждого человека, мне кажется, есть эта структура внутри, она активизируется в определенный момент. Очень многих, почему я вам еще это стала сейчас рассказывать, очень многих она э, активизируется, может привести. Даже когда мать своего ребенка защищает, это же тоже духовно. Да, да. Она да. может да. как тигрица броситься да. да, в этот момент, да. потому что это инстинкт это да. сохранить его, то есть защитить. Да, Дух и духовный. там только энергетикой это нужно описывать. Да. Даже, наверное, видели, смотрели, видели видео, смотрели такое видео, когда э, камера наружного наблюдения на улице снимала а машина, она ехала на ребенка каким-то образом, по-моему, на ноги, то ли вообще на тело ребенка, наехала, подскочила, подняла машину, по-моему, даже одной рукой вы, э, оттуда выбила ребенка вот так вот из-под машины. Видели это? Вот. То есть проснулся вот этот дух... Он вуф, это сделал, все. Дальше в нем необходимости нет, мама опять стала мамой. Да. То же самое, когда у вас случаются те или иные периоды жизни, и там, тем более, если десятая ступень, у вас запросто может активизироваться вот этот дух воина, и вы начнете прокладывать себе мечом дорогу. Ну, меч в данном случае, поскольку мы говорим о внутреннем пути, то меч будет энергетический. Меч будет энергетический. На эту тему очень хорошо, очень красиво и романтично описана книга. Вот мы слушали. Я сейчас хотела сказать название мне, напомню, это меня посмотришь и не скажешь, что я воин, да? Да. А мне недавно приснился он неприятный. Ну там вот сила змеи, да, это значит твой брак. Я уже знаю, что это такое, просто во время внутреннего ощущения много этого снилось, и я потом снова как с этим справляться. Я просто не снится, я просыпаюсь, думаю, так. Надо заснуть снова, и надо ей башку отрубить mm -hmm. Mm -hmm. в жизни, я не такой человек, я все живой, наоборот, очень как бы очень третий как к этому отношусь. То есть внутри какая-то сила, надо там врага победить, Все, Задача. А фильм это какой говоришь? Нет, не фильм, книга. А, книга это путеше... «Путешествие домой», по-моему, да, mm -hmm. называется, "Крайон". «Путешествие домой», mm -hmm. да, вот там тоже. Расскажи, ты лучше расскажешь. Ну, все книги не расскажешь ее лучше читать или слушать в исполнении Никашо. Он очень хорошо исполнил. Не пожалеете. Послушайте, книга замечательная и правдивая. Там стал человек занимался мелкой коммерцией, по-моему, камивояжером был он, кажется. Ну, вообще вот очень мелкой коммерцией. него настолько слабые, что у него нечего было за квартиру даже заплатить. А вот и вдруг с ним случается, происходит случай, он впадает в кому в коматозное состояние, и он описывает свое внутреннее путешествие, что с ним там было дальше, и на этом пути он обретает силу воина. Ему дают там меч, меч, и он этим мечом там сражается. Меч, доспех, причем не просто дают, а он как бы зарабатывает, за Он высшие силы, именно те, которые его ведут, они дают ему меч, щит, и говорят, скоро тебе предстоит сражение, вот один на один с этим духом. Дракон, по-моему, он там тоже бить дракона был. Ну что-то такое страшное, неприятное, как бы, он как бы свое прошлое, что ли, сживал. И вот он тоже сражался мечом и щитом. То есть он должен был его убить, должен был отрубить ему голову. Там описывается, и как в нем пробуждался такой. этот дух воина. Он описал, что он страшно боится, он говорит, я никогда не владел мечом. Как я могу? Мне нужно научиться. Я не знаю, как этим вообще пользоваться. и Но тут момент подошел такой, что ты либо ты научишься моментально пользоваться этим, либо ты погибнешь. Тема воина очень часто а, такая, как сказать, конкретная. То есть либо ты сейчас сражаешься, либо ты сдохнешь. То есть там не говорят, там ну давай, попробуй, поучись, у тебя получится, ты молодец, где-то все в теме воинской нет. Там четко, четко конкретно сказали. Сможешь, сможешь, не сможешь, значит погибнешь. Все. Это мне отец рассказывал, как его отец, то бишь мой дед, учил его плавать. Ну, кинул его в речку и все. Но я не говорю, что это хорошо, но это воинская тема. Ну, выпало, естественно, чем я здесь не был. Если вас жизнь помещает в подобные ситуации, значит, вы уже готовы к проявлению воинского духа. Очень хороша в этой теме, очень хороша в этой теме, не хороша хороши книги Кастанеда. Вот там периодически он с такими ситуациями сталкивался. Там Дунхон делал из него воина. Забавный такой очень случай вышел. Значит, ну никак Кастанеда не хотел быть воином, он такой мягкотелый, он такой американец, он такой весь в комфорте и так далее, а нужно было делать из него воина, а Дон Хуан любил прикалываться. И вот как-то он отвез его в город в какой-то, они сидели в кафе, ели, и вдруг, напротив друг друга они сидели, ели, и вдруг Дон Хуан начинает задыхаться, краснеть, пятнеть и так далее, а вот ему плохо, а Кастанеда, значит, зовет официанта, и Дон Хуан показывает на него пальцем, он говорит, он меня отравил, он меня убил, вот, мы. Ну, Тут вообще говорит, Т -т -т -т мой учитель столько лет меня учит, и вдруг такую, значит, вещь говорит. А Дон, а Дон Хуана все знали в этом городке. Да, это все, Дон все Дон знали, что это хороший человек, почтенный старик, врать не будет. А тут какой-то гад американец в Мексику приехал и травит нашего авторитета тут. То есть все. хана. Он скажет, что делать. Ну что делать, у него какая-то сила, вот ну, дальше вот очень внимательно, какая-то сила его поднимает, он вскакивает, бежит, ему нужно к машине, к его машине, а к этому времени около его машины уже толпа собирается, зовет полицию, и он к машине пробраться не может. И все. А что делать? Сейчас арестуют и все, и в тюрьму посадит. Это Мексика, это не США, разбираться долго не станут. Вот, а этот там задыхается, э, слюни уже, сопли, показывает пальцем, он меня убил. Дальше свою канитель продолжает. Что делать? У него моментально, что у воинов и должно быть, моментально рождается план. Он берет каких-то два пакета, которые заслоняют его лицо. Вот. И твердым, уверенным шагом, твердой, уверенной походкой идет по направлению к своей машине через всю эту толпу. Садится в машину, гушает. Да, так он потом посмеялся, у них охватывались над ним, как он убежал. Так научил он его воинскому духу. Либо ты найдешь выход, либо тебя поставят в тюрьму. И это нужно делать моментально, потому что все, уже вот все. Понимаете? И Почему я вам так все это рассказываю, почему такие жесты делаю? Потому что я стараюсь вам передать этот вот воинский дух. У драка таких жестов нет. У него все вот так. Он и нарисованный такой, и жесты у него такие, и ходит он, а воин нет, у него все конкретно. Вот если вас жизнь поставила, особенно на а, десятой ступени, жизнь поставила вот в такую вот ситуацию, то значит можете надеяться, что у вас может пробудиться, должен пробудиться воинский дух, и вы сделаете то, вот дальше очень внимательно, чего вы вообще не думали, что можете сделать. Тема такая, вот сегодня будет трансовое дыхание, и вчера было трансовое дыхание. Кто-то из вас выходит за пределы себя привычного, и с ним происходит то, чего он вообще о себе подумать не мог, что с ним произойдет. Вот то же самое и в повседневности. РТ-ретриты, особенно 10-дневные, и особенно на Байкале, это всегда тема выхода из себя. Когда у вас какая-то сила, обстоятельства, что-то вас выталкивает из привычного себя, и вы узнаете о себе такое, о чем и подумать не могли, и ни в одном сне не видели.